I just want to stay in the sun where I find I know it's hard sometimes Pieces of peace in the sun's peace of mind I know it's hard sometimes Hi people, с вами Фика. Я надеюсь, тебя не будет смущать этот телефон, так как на улице очень шумно. Совсем скоро грядет замечательный праздник Хэллоуин, поэтому в этом видео я покажу тебе один вариант идеи своего костюма на Хэллоу. Я надеюсь, тебе понравится это видео, так что подпишись на мой канал, поставь палец вверх под этим видео и мы начинаем. И давайте приступим к макияжу. На самом деле здесь все очень-очень просто. Мы рисуем простой наш ежедневный макияж, можем добавить стрелочки, главное то, что мы нарисуем вот здесь вот и вот здесь вот радугу, так что давайте приступим, я сейчас буду смотреть в зеркало, так что в кадре я смотреть не буду, вот. Для начала я использую тональный крем Make Up Forever, в дальнейшем название марок продуктов я буду писать где-то вверху или внизу на видео. Далее я использую бронзер, также им я контурирую лицо. После этого я использую базу под тушь, а затем саму тушь. Теперь переходим к гриму, к сожалению нормальный грим у меня появился только после съемки этого видео и в самом начале я пробовала рисовать именно тем гримом, который у меня был до этого, но все что у меня им получилось сделать было неярким, размазанным и неаккуратным, поэтому я прибегла к тяжелой артиллерии, я достала свои акриловые краски и попросила помощи зала. Just say you be my firefly. Take everything for nothing at all. Just say. На самом деле, мне безумно повезло, что дома у меня оказалась к игруми единорога, но это совершенно не обязательно. Ты можешь одеть что-то светлое, розовое, милое, также из картона сделать рог, и все будет замечательно. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, в каком костюме на Хэллоуин придешь именно ты. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!